Всем привет, ребята! С вами играет Сегодня мы поиграем в игру Роблокс, и там же знаете, тут лава будет. Так, тетя, уйди, вот пожалуйста. Ну вот, пожалуйста. молодец. О, о! А, ну, а что это было только что? Не, ну скажите, ребята, просто как я мог взлететь? Это обман. Ну это же нечестно, но ну, зачем обманывать? Ну это как бы не, нету смысла играть. М -м -м, ну вот и проиграл. А деньги так и не дали. Ладно, чувак. Ты такой красивый, стоишь так прикольно. Но ну, я на голове у тебя поступил. А что это? И куда я попал? In Клоун. А, я попал в клоун. Север. А, Север. Ого. Это даже интересная игра, чем... Обычная. А что, вернуться нельзя потом? О, о Ладно, не важно. Важно, что эта игра хоть интереснее чуть-чуть. Чувак, что ты, что ты. упал? Скажи. Ой, бедняга. Он, наверное, хочет, чтобы его закрыли. Ладно, закроем. Да что происходит? Сейчас закроем. Пиу. Пил, пил, пил, а, понял. Так, да елы где это закрывать? О, закрываем, закрываем, Ой. закрываем, закрываем, эй, эй, подумаешь, нельзя. Че они все, чего они все падают? Странно, они себя ведут. Что за че? Ч за. А! Закрой! Закрой! Закройся! Закрой! Дверь закрой! Фух! Это вообще обман. Так, давайте зайдем вот сюда. Так, открой. Я боюсь, что ты будет намного страшнее. Ты ч, Слендер? Открой. А! это Джейсов маньяк! Маньяк! Отвали! Ох, маньяк! Меня убил! Джейсоп, не бей! За что мне Джейсоп убил? Этот Джейсов Маньяк вообще с ума сошел. С ума сошел. Это кто? Микки Маус. Это Микки Маус, брата Ладно, шучу, это не Микки Маус, это просто такой ужасный был человек. А, а, а, а что он тут делает? Ребята, подскажите, будь ласка, что вин робот? Что вин робот? Я его подпалить могу? шо горит у меня горит рука Хы -хы. да все хватит до свидос но закрой а надо на крестик э, а что ты там не остался да ну ёлы да отстань ты Так, ёлы, я уже замаскировался, наверное, это сработает. Да шо у меня все горит? Я горю, наверное. у а -а -а! Бенганск... Похоже на бенганские огоньки. Так, сила замаскирован, теперь меня никто не узнает. Вы что думаете, что я сейчас буду тут стоять и... И разгадывать? Мы же сейчас откроем дверь, посмотрим, там кто-то, может, этот Джейсов ушел. А хотя его освобожу я. Эй, Джейсоф. Я боюсь, что он человек меня нападет. Джейсоф, прощай. Я открыл тебе. Нет, ну он меня, он знает, что я человек. Ой, это я зря его освободил. Ай-я. Зря. Очень зря. Так, камера. Ты чё? Там жей, Соб. Там жей, Там жей, Там жей, Там жей, Соб. Чё? Я его тупо подпалил. Нет. Не, закрой. Это я во всем виноват. Закройся. А, закрой. До свидания. А, а, а. Фу, фу, фу, фу. Это свобода. Все, теперь я. Да я сейчас умру тут. Иди отсюда, иди, закрой. закрой, закрой, закрой Закройся, а -а -а. закрой Вау, пистолет Это что за зомби-то? Странные какие-то. Хм, странно, а что там? Ребята, вам не интересно? А, там страшно. Ядовито. Э-э, что тут происходит? странно а, что это за кнопка странная ладно я пошел посмотрю что там да мне горю просто тупо горю да не повезло людям я просто и и сделал так чтобы они погибли Хи -хи -хи. А -а -а -а -а. Я, конечно, боюсь открывать. Там еще похуже будет. Эй! Тут есть кто живой? Вой, вой, вой! Тут вообще нету жи живых. Да, странно. Так, что это за кнопка? Она не возвращается. Ладно, ребята, на этом мы закончим. Если вам понравилась моя игра, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.